Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. Проверка связи. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Слышно ли меня и видно? Так, ага. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, все, отлично тогда. Тогда все хорошо, все замечательно. Все, волшебно. Итак, Итак мы с вами... Так, где-то моя презентация, коллеги спрятана. Ну ладно, сейчас будем ее искать. Итак, ну что ж, рад приветствовать вас, уважаемые коллеги, на нашем вебинаре. Меня зовут Баланцев Евгений Валерьевич, преподаватель Академии ТС, преподаватель федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Государственная академия промышленного менеджмента имени Пастухова, город Ярославль, да, такое длинное название, а, тоже академия. И да, с 2009 года преподаю в закупке. В общем, сегодня наш с вами вебинар, один из первых в 2021 году, посвящен uh, закупкам по 223 закону. Uh, собственно, uh, наступил год новый 21, но к счастью, ну, к счастью, конечно же, в нашем случае uh, законодательство о наших с вами закупках оно не изменилось, ну, собственно, осталось прежним. 223 ФЗ действует и на 2021 год тоже. И опять же, не знаю, там, к счастью, не к счастью, горю, не горю, неважно это для нас с вами, но в декабре 2020 года не было какой-то жесткой реформы. Да? То есть мы с вами перешли... В 2021 год с небольшими, на самом деле, изменениями. Они касались уточнения особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот этот вот основной пакет был принят в декабре 2020 года. О нем вам чуть позже расскажут в другом вебинаре. Коллеги, соответственно, вот какого-то концептуального жесткого там, взрыва, какой-то реформы, какого-то кардинального изменения парадигмы системы закупок у нас с вами не произошло. Поэтому нам с вами не требуется там, перестраивать свою закупочную стратегию, свои закупочные правила каким-то образом выстраивать какую-то новую линию, перестраиваться. Иными словами, наша закупочная деятельность в 2020 году будет преемственной по сравнению с предыдущими. Вот те выводы, которые касались закупок в прошлом году, в позапрошлом году, они остаются. Ну, конечно, с учетом вот этих вот всяких пандемийных вещей, которые тоже у нас с вами появляются, которые тоже на самом деле отразились на нашей закупочной деятельности, от этого никуда не деться. Особенно это касалось весны 2020 года, когда был объявлен всеобщий так называемый локдаун, все, наверное, помнят, когда все двери заказчиков были заколочены, когда там все были переведены на удаленный режим работы и, соответственно, Закупочная деятельность она наша с вами она не останавливалась, но она была трансформирована с учетом вот этих вот всех реалий. В двадцать первом году в двадцать первом году в двадцать первом году Пандемия, она тоже сохраняется, да, от этого нам, к сожалению, никуда не деться. Но режимы работы, режим вот этих вот ограничений, он меньший, к счастью, для нас с вами, и меньше нам необходимы возможности для того, чтобы ну, какие-то нюансы совершать. Поэтому. Как раз мы с вами обсудим и, может быть, какие-то моменты пандемийные в том числе. Если будут вопросы, обязательно их задавайте. Вот у нас есть с вами чат. В чате есть блок вопросов, обязательно их задавайте. Я периодически буду одним глазочком туда заглядывать. По ходу вебинара я буду, может быть, отвлекаться на те вопросы, которые вы будете задавать. Буду на них отвечать, стараться в режиме онлайн быстро. Если же они там требуют более глобальных рассуждений, может, обсуждений, да, то мы их с вами обсудим в конце вебинара, оставим время и поговорим о том, что вас интересует, что вас волнует, что, собственно, накопилось у вас с вами. Так вот, тема нашего сегодняшнего вебинара посвящена наиболее актуальным и наиболее серьезным вопросам практической деятельности, да, того, что у нас возникает в нашей работе. Сейчас одну секундочку, что-то тут понятно работает. Так. Да, она будет разослана, Разумеется, это запись, то есть тут она будет оставлена. Я думаю, что все это будет понятно. Так вот. Возвращаемся да, к нашей с вами работе. Мы с вами сейчас будем говорить именно о тех основополагающих выводах, которые в последнее время были сделаны контролирующими, контролирующими органами, судами в том числе. Обсудим вот эти ключевые моменты 223 закона, которые, собственно, могут встретиться в нашей закупочной деятельности. И мы их с вами должны разрешать. Ну, в первую очередь, таким образом, чтобы к нам со стороны контролирующих органов не было претензий. Чтобы нашу судьбу, нашей закупки никто не ставил под сомнение, никто не отменял, никто не мог как-то вмешаться в этот процесс. И поэтому вот на некоторые вещи нам с вами нужно обращать внимание. Так вот... Особенностью регулирования закона 223 ФЗ по сравнению, там может быть, с аналогичным законом 44 ФЗ является то, что федеральный закон о закупках, он на штамме 223, он носит, э, да, отвечу вопрос, уже вопроса поступает, это отлично. Так вот, особенностью регулирования 223 закона является то, что сам по себе 223-й закон многие вещи не регламентирует. В свое время, когда он еще принимался, это был 2011 год, это было такая достаточно может быть такое анархическое время, когда был 94-й закон, когда какого-то такого принципиально жесткого подхода к закупкам не было, по сути. Соответственно, 223-й закон у нас принимался, и он стал таким, каким он стал именно по причине, как вы помните, да, по причине борьбы двух противоположностей, вот эта борьба единства двух противоположностей, с одной стороны, желание общества и отдельных структур и все зарегламентировать закупки вот этих наших с вами организаций с госучастием, которые одновременно не являлись заказчиками по 94 закону, с другой стороны, а регламентация, это закупочная деятельность, она могла очень серьезно сказаться на деятельности, на успехах деятельности этих коммерческих организаций в основном и помешать им добиваться тех целей, которые, собственно, перед ними ставятся. Особенно там, атомные всякие наши компании страдали по этому поводу. Так вот, как раз 223 закон он появился именно в таком виде, выхолощенном, ни о чемном. Именно потому что, с одной стороны, он должен быть, а с другой стороны, он не должен вообще ничего не регламентировать. И, соответственно, главная обязанность заказчиков, которые установлен в 223-м законом, то две обязанности: да? первая обязанность самостоятельно зарегламентировать свою закупочную деятельность путем издания положения, а с другой стороны, да, вот размещать информацию о закупках. При этом, опять же, законодатель каких-то общих, жестких требований к положение закупки, тоже не установил. Он говорит, что там должно быть способы, порядок осуществления закупок, порядок выбора, условия выбора способов, там и иные связанные с осуществлением закупок положения. Ну, по сути, все. Больше ничего законодатель не требовал на тот момент включать в положение. И, соответственно, уже заказчики, как они там все это видели, как они были, во что они были гораздо, они все это размещали, они все это составляли и оттуда была жесткая анархия. Постепенно, накапливая опыт, законодатель ужесточал положение 223-го закона. По сути, ну, да, опять же, можно сказать, несколько волн реформ, особенно последняя была декабрь 2017 года. Так вот, все эти реформы, они косвенно, медленно, пошагово, да, кулитка, но тем не менее приближали. Регулирование закупок отдельными видами юридических лиц, наших с вами 223 ФЗ, к положениям другого федерального закона 44 а, Ну, сейчас это 44 закон раньше был 94-й. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных услуг. В отличие от 223-го закона, 44-й закон, во-первых, содержит пошаговый алгоритм осуществления закупок, ну, начиная от планирования, заканчивая исполнением контракта, до да, его исполнения. Все пошагово прописано. И все пошагово зарегламентировано. И куча подзаконки, и куча, куча норм всех этих, которые должны знать заказчики. И плюс, собственно, отсюда вот эта вот зарегламентированность жесткая. И плюс принципы, опять же, подхода 244-го закона. Они периодически тоже распространялись на 223-й закон. Поэтому появлялись у нас с вами перечни способов, ну, открытые, но все равно они появились, это аукцион, конкурс, запрос, котировок, запрос, предложений. Появились требования к ним минимальные, но все же они появились. Появились еще какие-то вещи, особенно касающиеся субъектов малого и среднего предпринимательства, электронные закупки, опять же. Вот и все нормы, они появились. И... Сейчас у нас больше норм стало регламентирующих нашу закупочную деятельность. В дальнейшем ну, можно ожидать еще, еще каких-то норм. Там Периодически в новостях проскальзывают, что ФАС там разработал очередной законопроект, который там что-то ужесточает в рамках закупок. Там Минфин опять же старается. В общем, ну... Куда мы движемся? Вот 44 ФЗ, вот туда мы с вами движемся. Некая симптота, куда мы будем двигаться, постепенно приближаясь, но, конечно, не достигая этих жестких норм. Но в любом случае на данном этапе, поэтому я, кстати, и сказал, что, к счастью, мы с вами входим в 2021 год с старым регулированием. То есть, вот этих вот еще одного жесткого приближения к 44 закону не произошло. Поэтому, и к счастью, да, но в любом случае, поэтому. Сам по себе 223 закон, несмотря на то, что мы постепенно движемся к 44-му, до сих пор многие вещи не регламентируют прямым текстом, многие вещи в самом законе мы не увидим, как их регламентировать, как к ним относиться, как все это у нас с вами должно быть жестко. Поэтому как бы, все равно достаточно серьезный пласт отношений. По регламентации закупок он сами относится к компетенции заказчиков. И заказчики могут сами устанавливать те или иные вещи, сами прописывать те или иные вещи в своих положениях, регламентировать их, исходя из особенностей заключения, осуществления собственных закупок, исходя из особенностей осуществления собственной деятельности. То есть здесь заказчики сами эти вопросы могут решать. Но опять же, считать, что они могут их решать спокойно, свободно. Как они хотят, анархия, да, анархия это тоже неправильно. Допустим, ну вот типичный, самый распространенный пример да, закупки единственного поставщика. И раньше наше положение содержало перечни оснований для осуществления закупок единственного поставщика. И сейчас, соответственно, статьей 3.6 закона 2.2.3 ФЗ мы должны исчерпывающий перечень оснований для закупок единственного поставщика включать. Наше положение. При этом, конечно же, если мы прочитаем 223 закон, сверху донизу и снизу доверху, и там слева направо, и справа налево, и там выборочно или, может быть, сплошником, но мы никаких ограничений формально по букве закона по вот этому перечню не найдем. То есть, условно говоря, что э, заказчик может включать в качестве основания в закупу поставщика или что он не может это делать. Опять же, никаких ограничений в этой части нет. Ни по стоимости, ни по видам объемов, никаких. И отсюда можно вполне резонно сделать вывод, что заказчик, составляя положение закупки, ну если мы не берем конечно, типовых положений или там, положений, к которым заказчик присоединяется, но вот если брать свободу мысли, да, то получается, что заказчик, формируя положение закупки, теоретически может включить в качестве основания для закупки единственного поставщика, ну, ну я не знаю, ну все. Ну все, ну все, ну все абсолютно. Там, ну все, вот все, что захочет. На самом деле это вывод поверхностный, как мы понимаем, неправильный, потому что помимо норм 223 закона существуют трактовки этого закона, трактовки этих норм нашими контролирующими органами, нашими судами, которые... Ну, которые, благодаря которым, скажем так, появляются границы, определяются пределы усмотрения заказчиков, в которых мы с вами находимся. Мы с вами не можем из этих пределов выйти. Вот Собственно, очень много норм касается, споров касается именно этих пределов усмотрения заказчиков. Ну и плюс, плюс конечно же, трактовка тех обязательных норм, которые... Собственно, содержит ТС-23 закон. В части понимания того, что нам с вами можно делать, то, что нам с вами нельзя делать, в отсутствие отсутствие вот этих жестких норм, да, по как это в 44-м законе, отсутствие этого алгоритма пошагового, там, шаг влево, шаг вправо, тут вот сейчас сплошников. Так вот, отсутствие этого алгоритма нам с вами помогают понять логику законодателя то, что нам можно, то, что нам нельзя, определенной частью первой статьи, третьей, закона принципа. Вот, собственно, благодаря этим самым принципам мы, мы с вами и определяем пределы нашего усмотрения, пределы того, что мы с вами можем или не можем делать, можем или не можем предусматривать. Потому что все наши с вами действия, которые мы совершаем, да, они, они, они оцениваются именно через призму принципов. Но раз жестких норм нет, значит, есть принципы. Вот с помощью этих принципов наша с вами правота и определяется. И благодаря этим принципам как раз-таки происходит вот эта вот самая оценка наших возможностей или невозможностей что-то делать. А принципов 4 они нам всем хорошо известны, комментировать их я подробно не буду, просто еще раз обозначу, что это... Информационная открытость закупки, предполагающая обязанность заказчика размещать информацию о своей закупочной деятельности в специальном месте, который называется официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, закупки.гов.ру. Плюс этому размещению подлежат вся информация определенная для такого размещения 223 законом. И размещение этой информации, нарушение сроков размещения этой информации является административным правонарушением, со всеми вытекающими для нас с вами отсюда приятными, ну и не очень последствиями. Вот поэтому тут, тут на самом деле все достаточно понятно. Статья 4, посвящена информационному обеспечению закупок, по-моему, вот, в какой-то момент времени она была самой большой и самой толстой. Если 23-м законам подробно относительно определяла там те или иные вещи. Ну и, кстати, тут заказчики пытаются предпринять определенные действия для того, чтобы уйти от соблюдения этого принципа, уйти от необходимости размещать вот эту собственную информацию. Или же подходить к этому принципу формально. Ну вот типа разместили, а она есть, есть эта информация, но как бы, скажем так... Не особо это соответствует духу, скажем так, может быть, этого принципа информационной открытости. Но про нарушения тоже мы поговорим, какие могут быть допущены заказчиками, тут, собственно, тоже их достаточно много. Принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации, необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, тут тоже очень... Такой очень серьезный пласт на самом деле действий, которые, которые могут совершать заказчики. Чаще всего, конечно, вот этот принцип у нас нарушается, ну плюс еще ограничение доступа к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки Это тоже. Вот два основополагающих таких сущностных принципа, которые при, при, при проведении закупки, в рамках которых заказчики хитрят, Да, они вот как раз какие-то вещи допускают в этой части. Ну и там всякое целевое, экономически эффективное расходование денежных средств, ну это, конечно, важный принцип, но он нам скорее помогает, чем ограничивает, потому что, потому что допустим, устанавливая какое-то требование, да, вот его спаривают в контролирующем органе в суде, мы с вами ссылаемся вот на то, что вот на это все прописали, не просто потому, что мы этого хотим сделать, а потому что вот это приведет к большему там целевому, экономически эффективному расходу денежных средств. С учетом там всяких циклов, и так далее. Все, на самом деле, коллеги, на самом деле, вот все вот эти вопросы, которые мы сегодня в том числе разберем, оценка наших действий с точки зрения вот этих принципов, да, которые мы озвучили, все это происходит в рамках замечательного процесса, называемого обжалованием действий заказчиков. То есть есть некий субъект, который. Считает себя пострадавшим от действий заказчика, он вас жаловаться, он подает на нас жалобу, он говорит о том, что вот считает, что с установлением того или иного требования или тем или иным действием заказчик нарушает его права, нарушает те или иные принципы закон. закона. Он, собственно контролирующий орган рассматривает наш спор, оценивает наши действия. С точки зрения соответствия вот этим принципам, если э, считается, что наши действия соответствуют этим принципам, значит, жалобы признается необоснованной, и э, участнику участник отказывают. Если же считается, что мы своими действиями формально, может быть, и соблюли требования 223-го закона нашего положения, но по факту мы нарушили какой-нибудь из этих принципов, то, ну, все, нам говорят, что мы неправы, нам предписание выдают нам там результаты отменяют, в общем, признают жалобу обоснованной, скажем так. Кстати, нужно отметить, коллеги, большими буквами тоже, может быть, это запишите, что в отличие от 44-го закона, где процесс обжалования, он, по сути, запускает определенную машину контролирующего органа. То есть контролирующий орган, ФАС, да, ну будем, это ФАС получая жалобу, получает возможность провести внеплановую проверку, совершение заказчикам всех, действий. То есть, какое бы действие в рамках закупки не совершил заказчик, оно может быть предметом рассмотрения контролирующего марта. Допустим, в, опять же, в 44-м законе, допустим, заказчик допустил какое-то нарушение, ну, где-то, в каком-то месте документации, но это нарушение не повлияло на права жалобщика. Вот заявитель, он жалуется на другое на что-то, он там жалуется на какое-то там требование, а вот заказчик в другом требовании что-то нарушил. Так вот, жалоба признается не потому что доводы данного заявителя не под, получили свое подтверждение. Но при этом все меры воздействия ФАС предпринимает в отношении участника, ну, потому что, потому что э, в его действиях нашли нарушение 44-го Несмотря на то, что формально, еще раз повторюсь, эти нарушения не были предметом, Обжалование со стороны заявителей. То есть в 44-м законе контролирующий орган не связан объемом жалобы, доводами жалобы, тем, на что участник жалуется. Здесь как бы полная свобода. В 10 23 законе, к счастью, для нас ситуация иная, ФАС, как контролирующий орган, связан объемом жалобы. И может рассматривать только то, что обжалуют с участником. За пределы заявленных доводов, требований в жалобе ФАС выходить не может. На самом деле, вот это для нас плюс очень серьезный. То есть другие вещи ФАС не рассматривает, может быть, до тех пор, пока кто-то на них не пожалуется. А сам ФАС по своей инициативе... Обжаловать их или рассматривать эти вещи не может. Ну, так к счастью, для нас с вами. То есть мы тут ну, рискуем, конечно, но в меньшей степени, чем государственные муниципальные заказчики по 44 му закону. Вот поэтому несколько решений судов там можно, можно найти, где. Постановление ФАСа оно отменялось именно потому, что, раз вынося решение, решение, да, вынося это постановление, ФАС вышел за пределы заявленной в жалобе. То есть вышел за эти пределы и, собственно, да, причем некоторых из них, ну, как бы данное постановление оно не рассматривалось на предмет правомочности ну правильности неправильность да но отменялось именно потому что фас принимая это постановление не имел э, не имел на то оснований не имел на то полномочий потому что вот эти действия которые были оценены э, фасом они предметом обжалования со стороны участников не являлись поэтому собственно тут и Рассматривать эти заявления, эти, эти, эти действия ФАС полный должен. Вот это, кстати, плюс. Да, но в любом случае, в любом случае, вот эти действия, они, ну как бы, вся вот эта вот наша с вами ситуация, она возникает именно в процессе, процессе обжалования. На нас жалуются, ну, собственно, и вот наши действия оцениваются с точки зрения правомерности, неправомерности, соответствия принципам или несоответствия принципам. А плюс к некоторым заказчикам, ну, вот, кстати, реже, к счастью, происходит, все-таки у контролирующих органов есть свои какие-то действия, свои какие-то иные задачи более важные, Там прокуратура иногда приходит к заказчикам, плюс ведомственный контроль осуществляется по 223 тоже вышестоящими учредителями, да, собственниками, поэтому некий контроль все равно у нас имеет место быть. Может быть и формальные, но тем не менее. А, поэтому вот, если, если если собственно никто на нас не пожаловался, да если кто нас не проконтролировал с точки зрения, там, я не знаю, прокуратуры или с точки зрения контролирующих органов иных, то все хорошо, все замечательно. Тогда наши действия априори законные, априори нормальные, никто их нас с вами обвинить ни в чем не может. Ну, давайте с точки зрения да, этих принципов. Поэтому, поэтому сейчас, когда мы будем вот озвучивать вот эти вот основополагающие какие-то нормы, основополагающие какие-то споры, такие серьезные до сих пор, кстати, допускаются ошибки заказчиками, тем не менее, мы их с вами будем оценивать и говорить о том, как их оценивают там контролеры, в том числе с учетом вот этих названных нами принципов. Четыре эти принципа. Они подлежат соблюдению, напоминаю. Итак, много споров касаются установления заказчиком требований к товарам, работам, услугам и к квалификации участников. Напоминаю, что напоминаю, что вот главное отличие между 44-м законом и 23-м законом является возможность. У заказчика по общему правилу и по умолчанию в любом случае осуществление закупки установить к участникам квалификационные требования. То есть требования о наличии у них там, знаю, трудовых ресурсов, материальных ресурсов, финансовых ресурсов, опыта, наличие э, деловой репутации, наличие э, какой-нибудь там не знаю, системы менеджмента качества, там ИСО 9001, там, еще какие-то ИСО сертификация по каким-то стандартам там, антикоррупция допустим тысяч один, там compliance антимонопольный вот эти вот вещи все это устанавливается наличие там система антимонопольного compliance пожалуйста ну, система compliance дадут Антимонопольный это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Ну, если какой-то другой комплайнс взять, например, это будет система внутреннего обеспечения, соответствия требованиям антикоррупционного законодательства, или бюджетного законодательства, или там, налогового законодательства, налоговый комплайенса. В чем любят у нас английские слова? И вот у нас, собственно, тоже появился вот этот вот английский комплайенс. Так вот, по общему правилу, по 223 закону заказчик может устанавливать любые, абсолютно любые требования к квалификации. Но опять же, с точки зрения 223-го закона, с точки зрения многих положений, здесь полная свобода у заказчиков, полная возможность, то есть тут как бы ограничений в этой части нет. Но опять же, мы с вами не просто должны так сказать букву закона читать, да, или отсутствие ограничений трактовать как возможность. На самом деле мы должны все это рассматривать сквозь призму, сквозь призму вот этих вот принципов, которые мы с вами обозначили. Потому что именно с точки зрения принципов будут проверяться вот эти требования. То есть сам по себе 223 закон, он содержит... Перечень требований к требованиям к участникам. Вот, вот так вот мы с вами сформулируем. То есть, не сами требования, которые мы можем установить к участникам, а именно требования к требованиям к участникам. Понятно, что э, в основном требования к участникам они не оспариваются. То есть, э, допустим, э, часто. Заказчики, ну не мудрство лукаво, а смысл мудрствовать, да, они берут и э, прописывают в своих положениях требования к участникам, как они указаны в законе как раз о контрактной системе. Вот 44 ФЗ, часть 1 статьи 31, они берутся и перемещаются в положение, то есть отсутствие ликвидации банкротство, отсутствие конфликта интересов, отсутствие там, недоимок по налогам и сборам в размере превышающим 25% балансовой стоимости активов, отсутствие привлечения к глона ответственности, там, ну и так далее, и так далее. И э, там, наличие лицензии, если, соответственно, эта лицензия требуется. То есть, вот этот вот набор, он стандартный, но э, помимо э, помимо вот этого джентльменского стандартного набора, который нам известен еще с 44-го закона. Заказчики любят тоже квалификационные требования приписывать к участникам. А вот по поводу квалификационных требований, на самом деле очень много дискуссий по этому поводу возникает. Вот. Периодические вопросы, я вижу, коллеги, вопросы у вас поступают, я на них обязательно отвечу, Вот у нас будет чуть позже пауза, я их обязательно озвучу, так что я все вижу, все знаю. Так вот, когда мы говорим о квалификационных требованиях участников, мы с вами должны понимать, что их установление в нашей документации, оно должно полностью соответствовать вот этим нам с вами названным принципам. Недискриминации, отсутствие ограничения для участия в закупке и так далее. То есть вот как бы эти вещи, они нами должны учитываться. Причем иногда, на самом деле, иногда, опять же, с точки зрения вот этих принципов, да, под сомнение ставится необходимость самого факта установления, квалификационного требования при закупке особенно это касается например товара вот мы покупаем с вами ноутбуки вот здесь ноутбуков нам с вами нужно купить вот там не знаю, на нас 400 тысяч рублей мы проводим запрос котировок на поставку 10 ноутбуков установили требования к этим ноутбукам прописали начальную максимальную цену прописали там еще какие-то вещи и все на этом и плюс мы с вами устанавливаем там квалификационные требования. Наличие опыта поставок, не менее там, чем, там, 5 организаций этих ноутбуков. Наличие там, менеджмента качества, наличие финансовых ресурсов на счету, на сумму не менее, там, скольких-то миллионов рублей, а то и миллиардов иногда. А, наличие там, трудовых ресурсов в виде сис-админов в штате. И наверное, вопрос, зачем? Вот в данном конкретном случае, зачем мы Устанавливаем эти квалификационные требования. Какую цель, благодаря этим квалификационным требованиям, мы хотим достичь? Я бы понял, если бы речь шла о каких-то длящихся отношениях. Но нам привезли ноутбуки, мы проверили их качество, и все. И участник уехал, и мы больше его не увидим. Но нам не нужен, на самом деле. Если какие-то моменты возникают, там, связанные с гарантийными обязательствами, то... Ну, есть другие механизмы, на самом деле, обеспечения интересов заказчика в этой ситуации. Например, мы можем установить требования обеспечения исполнения обязательств, в том числе гарантийных. Ну, там всякие денежные средства на счету, там участник вносит или банковскую гарантию предоставляет действующую на срок гарантии, там еще что-то, еще что-то. То есть механизмы, они существуют на самом деле. Как то, что участники там еще под поставки в 60 организаций этих ноутбуков и иной компьютерной техники, говорит о его квалификации. Как это делает исполнение договора более квалифицированным, чем исполнение договора к МТПшникам, который неделю назад зарегистрировался и, собственно, только начинает вот его первый заказ. Никак, никак, на самом деле. Вот никак. Вот никак. Вообще никак. Что там, что там. Одни и те же действия, которые может совершить любой. Я могу купить 10 ноутбуков в ДНС или там в Ульдорадо и вам привезти. Я чемпион, все счастливы, я получаю свои деньги, вы получаете 10 ноутбуков. Хотя могли бы сами сходить в ДНС и купить эти 10 ноутбуков. Но условно говоря. Так вот, смысл-то в том, что вот в данном конкретном случае, вот в таких закупках, цена не особо большая, обязательство достаточно простое, разовое, условно, там, единоразовое исполняемое. Вопрос о квалификационных требованиях, их, их, об их нужности целесообразности в данной ситуации может стать вообще вопросом рассмотрения, что не, не ограничивали ли участие в данной ситуации. Вот. А вообще, на самом деле, когда речь идет о закупках, ну, опять же, там периодически буду все равно упоминать, там по 44, в том числе по 223 закону, есть... Такое, такой принцип, он почему-то не закреплен, но он витает в воздухе. Это принцип обоснованности закупок, обоснованности наших действий. То есть, когда, допустим, наши действия обжалуют, мы, ФАС всегда задает один и тот же сакраментальный вопрос заказчику. Зачем? Зачем тебе это нужно? Если заказчик может это объяснить, причем не своими хотелками, ну, я так хочу. А вот мне там приснился сон, что если я не установлю это требование, то жизнь пойдет наперекосяк, все будет плохо, нас закроют, я не получу то, что мне нужно. Вот такой вот вещи сон. А я по четвергам смотрю только вещи и сны, поэтому вот никак. Это такое объяснение не прокатит. А какие-то другие вещи, они могут на самом деле быть вполне резонными объяснениями. То есть, если заказчик может объяснить, что в данной ситуации он как бы, решает задачу свою, Почему нет? Тем более, что на самом деле вот высшие инстанции наших судов арбитражных, они признают право заказчика определять контрагента. То есть, 223 закон не лишает своими нормами, своими принципами, не лишает права заказчика выбирать в качестве своего контрагента лицо, которое наиболее там, не знаю, надежное, наиболее финансово и иным образом обеспечены для исполнения договора, там, с необходимыми показателями надежности, э, опыта, квалификации, ну и так далее. То есть, в принципе, э, там, не знаю, тот же самый высший арбитражный в свое время, сейчас Верховный суд, этого права заказчика не отрицает. Но, опять же, это право, оно не абсолютно. Но, ну, как бы не должно рассматриваться, что вот заказчик может во всех случаях там ставить барьеры и ограничения. Потому что есть другое правило обеспечение конкуренции. С, потому что в каких-то случаях, собственно, эта она важна. Вот. И как бы вот в таких случаях не секрет, да, есть решение фасов, когда они иногда как раз принимают решение в том, что устанавливать данное требование ну, с точки зрения заказчика, с точки зрения конкуренции недопустимо. Вот, поэтому собственно и поэтому собственно и Скажем так, вот в данных таких закупках именно установление подобных квалификационных требований может именно рассматриваться не в пользу заказчика, что вот он не решает вопрос с поиском наиболее квалифицированного участника, да, а ну, по сути ограничивает конкуренцию без необходимости достижения каких-то целей. Поэтому просто имейте это в виду коллеги что как бы тут надо некое ограничение что ставить для себя Требования к месту регистрации однозначно кстати вот тут мы я, я, я честно не, не готов обсуждать надо будет конечно мне это посмотреть изучить но буквально несколько дней назад я обсуждал с коллегой вот вопросы закупок по 223 он говорит что вот есть некий регион не будем называть не будем упоминать его, где у заказчиков в положениях о закупке написано, что там при определенных условиях они могут осуществлять закупки только у организаций, зарегистрированных в территории данного субъекта. Представьте себе, да, что вот до сих пор а, как бы есть вот эта вот норма в положениях ну, техническая, да, что как бы, что только-только-только-только ну, там. Конечно, я очень сильно удивился, спросил, как же ФАС и прокуратура. Говорят, не старательно этих вещей не замечают. Ну, собственно, коллеги, да, может быть, это городская легенда. Я... Мне надо посмотреть эти положения, убедиться самому, тем более, что в этом регионе недавно изменился губернатор, может быть, там какие-то вещи будут изменены. Но на самом деле с точки зрения принципов 44-го закона это явная дискриминация. Явная недопустимая причем дискриминация, потому что у нас единый, единый, ну, единый товары, работы, услуги, единый рынок и подобных ограничений даже с точки зрения необходимости обеспечить отечественного производителя, мы с вами устанавливать не можем. Это, это факт. Поэтому, коллеги, даже если негласно какая-то... Подобная практика существует, мы ей, разумеется, следовать не будем. Договорились. Вот. Поэтому к месту нахождения требования устанавливаться быть не могут принципиально. Причем, причем очень, ну, скажем так... Мы уже с вами сказали, да, что заказчики любят брать требования 44-го закона. И вот среди требований по 44-му закону и совершенно чудное требование. Участник закупки не является офшорной компанией. И много положениях вот эта фраза тоже присутствует. Участник закупки не является офшорной компанией. Несмотря на формальность этого требования, не так много на самом деле офшорных компаний участвует в наших закупках. Тем не менее, я полагаю, что установление этого требования дискриминационно. Потому что оно противоречит определению участника закупки в данном 223 законе любое лицо независимо от места нахождения может участвовать в закупках любое в том числе обширной компании вот поэтому не рекомендую это требование устанавливать даже если оно допускается вашим положением тем не менее тем не менее но все равно носит дискриминационный характер советую советую о нем забыть потому что оно противоречит именно определению понятия того что такое участник закупки по 1023 закону дальше заказчики любят устанавливать до сих пор так называемые избыточные требования к квалификации причем это избыточные требования они такие ну, достаточно избыточные скажем так но ну, вот типичный пример Опять же, в случае с нами, да, ноутбук закупается, там 10 там, ноутбуков, по 300 тысяч, заказчик требует от участника наличия на счету 5 миллионов рублей. Почему 5-то? Вот как объяснить, почему 5? Почему не 10? Почему не миллион? Почему не 2 миллиона? Почему 5? Почему? С не... чем связана именно эта цифра? Я, конечно, заказчик объяснит, почему 5, он покажет эту логику, то почему нет, но… На мой взгляд, априори, да, если при прочих равных, это, конечно же, избыточное требование, ну, опять оно превышает и предел цены, и там, и расходы и так далее. Хотя, допустим, я встречал замечательное решение, где заказчик вот такое избыточное требование объяснил возможностью причинения ущерба со стороны участника при исполнении договора. Ну, там в деле выполнялись работы по замене труб отопления в помещениях. Ну, условно, там третьего этажа, там сумма миллион была условная. Заказчик требует 10 миллионов на счету. Участник бежит, зачем 10 -то? Почему 10-10? Цена миллион. А участник говорит, заказчик говорит, понимаете, вот ты... Делаешь демонтаж, да, но при своем демонтаже, там и монтаже ты можешь нарушить что-то, ты можешь допустить нарушение. И, соответственно, там будет потоп, вода потечет. И затопит это помещение, и затопят нижележащее помещения. Вот в нижележащих помещениях находится дорогостоящее оборудование. Вот недавно мы его купили, но стоимость здесь миллион. Станок какой-нибудь шикарный. Там, там, микроскоп какой-нибудь индивидуальный. Мы его не, мы не можем брать, вот, поэтому он там привинчен к, к полу. Поэтому как бы вот имею в виду. А, и, соответственно, стоимость этого оборудования как здесь, миллионов. То есть, условно говоря, мы эту сумму требуем потому, что это сумма потенциального ущерба, которую ты можешь нам причинить при исполнении договора. И вот мы хотим понимать, что ты готов нам Можешь, по крайней мере, нам этот ущерб, ущерб компенсировать. Ну Вот объяснение, почему нет. Кстати, было принято, заказчик был прав, признан как раз-таки с учетом, в том числе того, что со стороны заказчика может вот эта вот необходимость оценки потенциального ущерба, компенсация этого ущерба и так далее, и так далее, иметь место. Вот, поэтому тут как бы, собственно, допускается. Следующее требование квалификационным требованиям, которое тоже мы с вами должны учитывать, это относимость к объекту закупки. То есть действительно изменение квалификации, вот этих показателей, они должны свидетельствовать о, ну, о качестве, скажем так, оказываемых услуг. Вот типичный пример, мы закупаем юридические услуги, требуем наличия в штате кандидатов исторических наук. Ну, как интересно кандидаты исторических наук, их наличие в штате, их количество повлияет на качество оказания юридических услуг. Никак, ну это факт. А вот кандидаты юридических наук наоборот. Тут у нас уже с вами будет вот это вот... Оценка обстоятельств, мы уже сами юридически можем смотреть, есть или нет квалификация. Поэтому так можно ставить, а вот про историков ну, не рекомендуется. Вот. Причем также требования должны учитывать все возможные варианты квалификации. Подпадать должны все возможные варианты. Ну вот, там типичный пример мне очень сильно понравился. Вот заказчик закупает работы по строительству в Москве и устанавливает требования наличия опыта в городе Москве. Вот такое вот требование устроил заказчик. Наличие опыта. Наличие опыта, именно строительства жилых домов. Москве вот, соответственно, при оспаривании при каких-то моментах, стал вопрос, чем опыт строительства жилых домов отличается от опыта строительства административных зданий? Чем? Объясните мне. Вот есть административное здание в 10 этажей, есть жилой дом в 10 этажей. В чем, в чем разница? И там, и там технологии, и там, и там кирпичи, и там, и там СНИЛС, САНПИНы, там, что еще? Градостроительный кодекс, необходимость там подключения и так далее. Действия одни и те же, требования одни и те же. Ну Разницы специфики никакой. Поэтому, почему заказчик установил такое требование, непонятно. То же самое, допустим, опыт строительства в Москве. Почему в Москве? Почему учитывается строительство в Москве и не учитывается строительство, например, в Твери? Или в Ярославле? Или в Рязани? Или там в Химках? Вот чем Москва, она особенная? Она стоит на какой-то особой земле, там, с гранитами, там, берлитовым талмазами, в чем специфика. И, понятное дело, что, допустим, будут вот в городе Верхоянске, Якутской республики, Сахая Кутья, там могут сказать, ребят: Да, вот мы устанавливаем, мы хотим опыт все-таки вот в Сахия Кутья изучить. Конечно, что опыт в Москве, он интересен, он э, может учитываться, но простите. Извините, Москва это ну, теплица, да. У нас вечная мерзлота, у нас климат экстремальный, у нас дорог нет, по сути. Поэтому там опыт совершенно уникальный и с Москвой не сравнимый. Да, это можно объяснить. Но вот, допустим, почему заказчик из Москвы ограничивает собой Москвой, да, вот этот вот круг квалификации? Вот это вот уже будет серьезным вопросом, который, на который заказчик должен будет дать ответ, устраивающий, кстати, контролирующих органов. Потому что здесь, в данном случае, заказчик явным образом сжал те, те виды квалификации, которые оцениваются им, которые им применяются, принимаются. Вот. Такой спорный вопрос. Возможно ли установление в качестве требования… ну Требований сказать нет, конечно, а вот именно, допустим, аналогичный критерий оценка заявок, да, квалификационный критерий оценки, не требования к участникам квалификации, а именно критерий оценки. Опыт э, оказания услуг или опыт договорной работы или опыт исполнения договоров в отношении данного заказчика, без применения штрафных санкций и так далее. И так далее. То есть, чем больше опыт э, заказчикам, тем лучше, тем больше квалификации. Вот любят заказчики вот, оценивать опыт взаимодействия с ним, либо, например, устанавливая требования в отсутствии э, у заказчика опыта взаимодействия или опыта исполнения договора с этим участником. Есть, если, например, хотя бы один договор с этим участником исполнялся с применением со стороны заказчика штрафных санкций, пеней и так далее и тому подобное, то нарушение это недопустимо. А, вот ну, Такой вопрос интересный. Вот, поэтому такой интересный вопрос. Эти коллеги, вот в общем чате я вижу вопросы, вы задаете, убедительная просьба, потому что там, ну, они могут куда-нибудь уйти, они могут как-то вот попасть, поэтому убедительная просьба, все-таки вопросы, которые вы хотите обсудить, задавайте в разделе «Вопросы». Тут вот есть специальные вопросы, вот их много достаточно, вступило. вот, соответственно, мы их обсудим, мы их обязательно обсудим, но в вопросах вопросов. Чтобы они были в одном месте сконцентрированы, потому что там в чате они могут куда-то уехать, я их не найду. Вот, ну ладно, возвращаемся мы с вами к да, квалификации, они должны нами устанавливаться в определенном размере. Ну, то же самое, кстати, касается определенности измеряемости. Вот любят заказчики требовать опыта оказания аналогичных услуг не раскрывая понятия, что такое опыт, как его доказывать там, договорами или актами или чем-то еще, и не определяя понятия аналогичности. Что такое аналогичные услуги, как их ограничить со стороны заказчика, со стороны участника, что это будет, не совсем понятно. Поэтому заказчик должен прописать четко, однозначно, как участник, Должен опыт доказать путем предоставления каких документов, путем предоставления каких сведений. И сведений документов о чем? Это все должно быть заказчиком подробно, раскрыто. Не то чтобы даже подробно, но понятно со стороны участников. Вот. Следующий, поэтому такой, ну, самый оспариваемый, кстати, требование это квалификация. Дальше. Еще один документ, очень интересный, кстати, документ, к которому мы уже привыкли с 2016 года, такой уникальный, это постановление 925 Напоминаю, что постановление 925 оно регламентирует предоставление преимуществ товаров российского происхождения. Это чудное постановление, оно появилось в 2016 году, но до сих, пор, до сих пор оно вызывает определенные вопросы со стороны заказчиков, ну и собственно, как нам с вами этот документ применять. Но напоминаю, что 925-е постановление, оно устанавливает требования предоставление преимуществ товарам российского происхождения, там 15%, все расписано, все замечательно, хорошо. На самом деле большая часть этого постановления, она, она, она, она нам всем понятна, она нам всем очевидна, но вот очень много вопросов и камнем проникновения, по сути, является пункт 8 этого постановления, согласно чудным нормам которого данное постановление должно применяться, с учетом двух документов, международных актов. Первый документ – Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе. То есть не просто мы с вами должны применять эти нормы, которые прописаны в 925-м постановлении, также мы должны их применять с учетом, Вот этого соглашения, GATT, вы даже слышали ГАТТ, такая аббревиатура General Agreement for Trade and Taxes, английский GATT, Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 -го года, благодаря которому, кстати, создано ВТО, членом которого мы недавно стали после длительной дискуссии на надо это нам с вами или нет. Ну, в общем, все решили, что надо, поэтому мы вступили в это И у нас появился вот этот вот пункт восьмой. У заказчиков стал вопрос, а как применять вот постановление 925, в том числе, как его соотнести с этим самым генеральным соглашением по тарифам и торговле, как нам с вами его соотнести с Евразийским экономическим союзом, вот этим договором. Но что касается договора об Евразийском экономическом союзе, то там на самом деле вопросов не возникло. Там все достаточно просто и понятно. С учетом э, вот, создания этого единого пространства экономического, товары, работы, услуги происхождением из э, стран Евразес, они приравниваются к российским товарам, работам, услугам, соответственно, если мы предоставляем преимущество, то мы предоставляем преимущество российским и белорусским, и армянским, и казахским, и киргизским товарам одновременно. Это товары, которые приравниваются к российским, ну, исходя вот из этого договора о евразийском создании Евразийского экономического вот этого союза. Что делать с гадом? И вот куча заказчиков, которые применяют гад, да, но стало просто. С учетом на самом деле, в том числе, того, заметьте, что 925-е постановление никаких перечней не содержит. Аналогичные нормы 44-го закона, которые тоже регламентируют там ограничения иностранцев, запреты для иностранцев, там условия допуска иностранцев к закупкам для обеспечения государственных муниципальных нужд, они содержат перечни товаров, работ, услуг, на которые эти документы распространяются. Если наша закупка фойла перечень, значит, мы должны покупать с учетом этих запретов ограничений условий. Если нет, значит мы ничего не не устанавливаем, все аналогично, как для российских. А 925-е постановление перечня не содержит. Оно распространяется на все товары, работы, услуги без исключения, чтобы мы сами не покупали. Соответственно, во-первых, наше положение должно содержать раздел, посвященный вот этим преимуществам для российских товаров, работ, услуг с учетом ГАТ 1994 года и нетерпеваемой частью которой является, кстати, ГАТ 1947 года. Да? И вот это вот соглашение по Евразес. И, соответственно, из положения нашего мы с вами должны документ прописать в документации. С положением-то бог с ним, все очень просто. На самом деле мы берем 925 вставляем текст или ссылку делаем на него из положения «Переход 925». Ну, в любом случае мы ничего не фантазируем, ничего не решаем, как есть, там так и берем и вставляем в том или ином виде. А что касается документации, то вы должны все-таки эти правила прописать. И плюс самое главное, при оценке заявок мы с вами должны решить вопрос, применять нам 925-е постановление или нет. Предоставлять преимущество или нет руководствоваться 925 постановлением в отношении той или иной заявки или нет. И отсюда сложность, потому что, потому что есть гад, вот этот чудовый гад, 994 -го года. Допустим, у нас есть заявка китайская, да вот по результатам аукциона снижается она на 15% или не снижается. Что делать? Как решить этот вопрос? Непонятно. Ну, ряд разъяснений есть по этому поводу. Тут, кстати, в девятнадцатом году, по-моему, ФАС выпустила разъяснение, что как бы нужно руководствоваться в первую очередь и Бразесовским соглашением, а все остальное рассматривать иностранцев. Но практика судебная в том числе идет по другому пути. Практика судебная рассматривает вот это соглашение, вот это постановление правительства как документ, который должен применяться нами, в том числе с учетом иностранных, вот этих вот международных соглашений Российской Федерации. Ну, с, еще раз повторюсь, с одним документом все в порядке, это соглашение договор о создании Еврозес. А вот что касается ГАТТА, то судами ну, последнее время трактуется следующим образом. Вот это соглашение, оно предполагает обязанность Российской Федерации, как страны, присоединившейся к нему и вступившей в ВТО. Там, причем не само 94 й вот этот вот ГАД, а неотъемлемой частью является другое соглашение 47-го года. Там более, тоже многие вещи прописаны. Так вот, исходя из этих вещей прописано, что для целей там всяких... Разных товары, товара иностранного происхождения при, при хозяйственном обороте, они, собственно, приравниваются к отечеству. И правовой режим иностранных должен быть не хуже, чем у отечества. Ну, там за определенными общепринятыми исключениями, в том числе, например в сфере обороны и безопасности. Там еще каких-то, несколько сфер указано. Исключение из этого правила. И, соответственно, если мы применяем 925-е постановление, то мы должны к нему, ну, с учетом ГАТ, этого, к которому мы присоединились, мы должны его применять э, с тем, что... Э, товары иностранного происхождения участвуют в наших закупках на равных условиях с российскими. То есть, условно говоря, вот есть такая, такая страна Китай, да, Китайская Народная Республика. Вот у нас есть заявка китайская. Китай – это страна ВТО. Соответственно, если это страна ВТО, значит, мы, применяя соглашение ГАТ применяем, оцениваем заявку на равных с российской. Как бы мы оценили российскую, так мы оценим китайскую. Потому что эта страна гад, потому что мы связаны вот этим ВТОшным соглашением. Если нам участвует страна, не являющаяся членом ВТО, вот тогда уже мы минус 15% процентов или плюс 15%, процентов, там или минус 15% при оценке российского, или минус 15% при заключении договора. То есть здесь в данном случае... 925-е постановление применяется. Если же, э, если же э, все же э, участвует страна ВТО, то нет, то мы с вами как на равных на российский. Вот такое, такая трактовка пункта 8 последними решениями судов. Ну, собственно, вот такая вот последняя тенденция. Все решения, которые я видел, они как раз из этого исходят, что раз мы применяем соглашение по тарифам и торговле, значит, вот на равных с российскими и только так. А, ну, на самом деле, я считаю, что этот вывод неоднозначный, потому что на нас с вами, как для зака. Вот видите, в чем такой очень интересный нюанс? Он заключается в том, что сам по себе международный договор Российской Федерации, кем бы он ни был заключен, с кем бы он ни был заключен, он у нас с вами, как у стандартных правоприменителей, никаких прав и обязанностей не порождает. Это факт. В том числе не порождает у нас с вами, как у правоприменителей, никаких прав и обязанностей. Вот это соглашение ГАТ или международный договор с Евразес. На самом деле никаких прав и обязанностей у нас эти документы не порождают. Они порождают их у Российской Федерации, как стороны этого договора. То есть Российская Федерация обязана принять на документы, которые соответствуют этим международным договорам. Поэтому на самом деле... Перекладывая на нас, как на правоприменители, необходимость копаться в этом гатте, и изучать его и применять э, как конечных правоприменителей, я считаю, что это несколько некорректно со стороны законодателя, но бог с ним. То есть Пока на данном этапе мы с вами исходим из того, что вот эта вот необходимость применения гатта, она означает, что вот в сферах, которые не подпадают под исключение мы должны оценивать на равных с российскими. Ну, то есть, на самом деле, 125 е постановление, оно категорически сужается, категорически вот, выхолащивается, по сути своей, потому что сфер, где мы бы его применяли, становится не так много. Тут вот как раз те самые исключения из ГАТТА, которые в нем прописаны, и плюс по отношению к странам, которые стороной ГАТТО не являются, членами его ТО не являются. Их на самом деле гораздо меньше, чем членов ВТО, поэтому, опять же, вот все наши ключевые партнеры, все ключевые, по сути, страны, которые, которые ну, являются источниками да, постанового происхождения поставляемых товаров, они, скорее всего, являются членами ВТО. Поэтому, на самом деле, вот это постановление 925, оно с такой трактовкой теряет очень многое, на самом деле. Ну, коллеги, Да, мы исходим из э, практики применения, потому что если мы там будем применять какие-то 925 исходя из, там, допустим, что, из, из, из факта, что там иностранный товар, да, э, без выяснения член ВТО, не члена то, э, то, конечно же, здесь э, будет ряд вопросов к нам в этой части, в том числе, вплоть до, может быть, отмены результатов оценки заявок. Вот такая вот чудная норма у нас с вами появилась, вот такая чудная трактовка. Дальше возвращаемся мы с вами к участникам, вот мы пропустили, да, требования к коллективным участникам. Что такое коллективный участник? Ну, напоминаю, что участвовать в нашей закупке может как ординарный участник, одинарный скажем, да, один юридической ну, юридическое или однофизическое лицо, так на стороне одного участника может быть несколько юридических или несколько физических лиц. Это механизм, который позволяет объединить в, в, рамках, в рамках одной закупки да, возможности нескольких лиц, которые по отдельности, например, не могут исполнить весь объем обязательств, но по частям могут это сделать. И, соответственно, они объединившись, как бы устанавливают все это. Практика, опять же, судебная в том числе, идет из того, что те требования, которые мы прописываем, должны относиться к коллективному участнику в целом. Не к каждому из участников, а к коллективному. Например, если мы с вами устанавливаем требования наличия лицензии, значит лицензия должна быть хотя бы у одного из коллективных соучастников. Мы не должны требовать наличия лицензии у всех соучастников, хотя бы у одного. Ну, понятно, что там с другой стороны, не банкротами, не ликвидированными и так далее должны быть, в принципе, все участники. Но вот с этой точки зрения мы наличие лицензии требуем. Вот что касается, кстати, лицензии, тоже такой нюанс, коллеги, можете его зафиксировать, что если мы прописываем требования о наличии у участника лицензии, значит эта лицензия должна быть непосредственно у участника. Допустим, мы требуем наличия, ну, допустим, закупаем мы с вами услуги по дополнительному профессиональному образованию, участвует у нас несколько участников, мы требуем, разумеется, наличия лицензии у участника закупки. Так вот, эта лицензия должна быть непосредственно у участника, если мы требуем ее от участника. Если участник представит нам, допустим, соглашение с образовательной организацией, в которой он пропишет, что вот она будет оказывать эти услуги и так далее, и так далее а у самого участника непосредственно до лицензии не будет, то это недопустимо. Либо, участь, либо образовательная организация участвует совместно с данным субъектом, либо только она участвует в дальнейшем, привлекая этого субъекта в качестве субучастника там субпоставщика субподрядчика, пожалуйста. А, но если, но мы требуем именно от участников. В принципе, ничто не запрещает нам потребовать а, некоего, ну, ну, там соглашения, допустим, того же, пожалуйста. Но а, про разрешительный документ, там, членство в разных саморегулируемых организациях, конечно, мы это требование предъявляем самому участнику. Вот, таким образом, ну, давайте возьмем несколько паузу, тут поступили несколько вопросов, постараемся, давайте их обсудим, и продолжим. Можно ли отклонить заявку, если в проекте договора указана цена с НДС, а участник подал заявку с предложением цены без НДС? А почему он подал без НДС? Само по себе НДС, не НДС, недопустимо отклонение данной заявки, Тут на самом деле чуть позже мы с вами как раз затронем эту тему. Давайте, кстати, ее тоже обсудим. Такая проблематика. Она касается ситуации, которая связана с тем, что участвовать в нашей закупке могут только точнее, участвовать в нашей закупке могут лица, которые сами по себе имеют различные режим налогообложения. Есть у нас с вами общий режим налогообложения, который предполагает уплату НДС-бюджет, есть режимы, которые НДС не предполагают уплаты. Там всякие упрощенки, там сейчас, по-моему, в Миненке уже нет, патентная система. Налог на, налог на профессиональный доход. Появился недавно, эксперимент стали проводить, я думаю, вы это слышали, да, про налог на профессиональный доход. Так вот, они квази-предприниматели... Да, вот вопросы, пожалуйста, еще раз там, про раздел вопросов. Так вот, смысл здесь в том, что самозанятые ⁇ это такая достаточно специфическая категория, которая заняла промежуточное положение между обычными физлицами и индивидуальными предпринимателями. И более того, вот этот вот эксперимент он распространен на всю территорию Российской Федерации, то есть в любом регионе может быть принят вот этот вот налоговый режим, специальный налоговый режим налог на профессиональный доход. Такой вот, налог на профессиональный доход, или плательщики налога не на профессиональный доход, они по общему правилу могут выполнять работу, оказывать услуги, поставлять товары, но НДС они не платят. Они платят как раз налог на профессиональный доход. При этом, конечно же, когда мы с вами определяем цену, мы с вами исходим из Включение в него всех возможных расходов, неважно, будет ли, не будут ли их нести соответствующие участники, в том числе НДС. И вот, допустим, когда у нас участвует участник, который платит или там, делает предложение с НДС, или платит НДС, он пишет, вот предлагает НДС, а все остальные они делают без НДС. Так вот, во-первых, мы с вами не можем никоим образом запретить или запретить участие в нашей закупке участникам в зависимости от какой-то категории налогообложения системы налогообложения данного участника. То есть, например, мы не можем запретить участвовать лицам, не являющимся плательщиками НДС, или наоборот плательщиками НДС не могут участвовать в нашей закупке. Вот такое правило однозначно в нашей документации содержаться не может. Вот поэтому Поэтому имейте в виду, что, пожалуйста, в ваши закупки могут участвовать как представители НДС, так и платежщики НДС, так и не плательщики НДС. Соответственно, соответственно, ну, как бы отсюда заказчики начинают заморачиваться. Ну, на мой взгляд, не очень это нужно, но бог с ним заморачиваются вопросами, как определить цену. Например, в некоторых, в некоторых документациях можно встретить правило, что, допустим, платящий НДС указывает цену с НДС. А, допустим, те, кто не платит НДС в бюджет, они указывают цену без НДС, которая должна быть не выше цены начальной максимальной за вычетом НДС. Ну, условно говоря, участник заказчик объявил начальную максимальную цену контракта в миллион двести с НДС. Понятно, что НДС в данном случае 20% а составляет 200 тысяч. А цена без НДС – миллион. Так вот, если участник является плательщиком НДС, то он должен, то он находится вот в этих рамках до миллиона двухсот, и, пожалуйста, он может предложить любое значение в этом диапазоне с НДС. А если я не являюсь плательщиком НДС, то я пишу «без НДС» в скобочках, да, и должен указать цену, не превышающую миллиона. Если я укажу миллион сто без НДС, все... Я превысил НМЦК, и меня за это могут отклонить. Причем не просто могут, а должно это сделать, потому что моя цена превышает порог. Насколько да это правильно? Ну, на мой взгляд, неправильно. На мой взгляд, это некорректно абсолютно со стороны заказчика. Тем более, что, опять же, суды исходят из того, что цена, предлагаемая или там устанавливаемая заказчиком, она должна быть единой независимо от режима налогообложения. Вот у нас с вами стоит миллион двести. Вот эта цена, она является единой как для платящиков НДС, так и для неплательщиков НДС. Как для самозанятых, так и для обычных граждан. Ну, индивидуальных предприятий, сидящих на Ну, что, каких-то налогах. Неважно режим налогов. Вот она у нас с вами миллион двести. Это цена. И опять же, Опять же, если мы с вами будем руководствоваться разными режимами налогообложения, да, у индивидуальных предприятий там 9%, сколько-то они платят. У самозанятых 4 или 6%, еще у кого-то там, и сколько-то еще процентов. То есть понятно, что режимы налогообложения, не разные. И как-то ограничивать недопустимо. Поэтому, на мой взгляд, что, ну, собственно, там, цена должна быть одна, и мы не должны устанавливать разные цены для, для участников, Соответственно, мы вот эту вот цену пишем миллион двести, включая НДС. А уже участники делают нам это предложение, и цена, которую предлагает участник, это та цена, которую мы должны ему выплатить вне зависимости от режима его налогообложения. Абсолютно неважно, Платещик он не платящий, что он там платит, какой налог мы ему платим, вот эту сумму. Все. И точка. Поэтому, поэтому в вашем случае я считаю, что отклонение недопустимо. Ну, просто в договоре мы прописываем, что цена указана без НДС и учитываться без НДС. Хотя, опять же, ну, это может не касается самозанятых. Тут мы же не хозяйствующие субъекты все же. А вот что касается другой ситуации, то на самом деле действующее законодательство не запрещает лицу, не являющемуся платящим МНДС, выставить счет фактуры, тем самым стать обязанным перечислить соответствующий налог в бюджет. Пожалуйста. Это норма допускается налоговым кодексом. Поэтому считаю, что нет. Нельзя отклонить. В открытом конкурсе была установлена дата подведения итога 20 января. При этом фактически комиссия подписала протокол 27 января. Какие последствия могут ожидать заказчик в связи с размещением протокола 27 января? Вот Размещений никаких. У нас э, срок э, размещения считается от э, подписания протокола. То есть, три, дня или три рабочих дня с момента подписания. Вот мы его подписали 27-го, вот у вас есть 28-29, 1 февраля. В этот период вы можете его разместить. Если вы нарушили срок подписания, вот это уже другой вопрос, срок подписания. За именно подписание, нарушение сроков подписания, ответственности нет. За размещение – да, за подписание – нет. Поэтому, если вы разместили вовремя, то есть в течение трех там, дней с момента подписания, то вопросов не возникает. А вот если вы нарушили срок подписания именно, то тут. Можно ли в запросе предложения для СМСП на строительную работу при оценке целого предупреждения оценивать смету и предусмотреть документации основания для отклонения – Составление локального сметного расчета с нарушением требования документации. А, ну, тут надо более подробно этот вопрос описывать. На мой взгляд, цепочка действий должна быть несколько другой. Это вы как заказчик обязаны составить локальный сметный расчет и вывести его в документацию, как некая перечень там, ценовых работ услуг. И в дальнейшем, когда участник делает предложение, вы с ним заключаете договор, вы применяете к вот этому вашему локальному смертному расчету, который вы разместили в ЕИС, в документации, понижающий коэффициент. Так, то, то значение, которое предложил участник. Вот, вот так вот, это правильно. Участник не обязан составлять локальный смертный расчет. У него такой обязанности быть не может. Вы на него эту обязанность возложить не вправе, потому что... Uh, ну, собственно, локальный смертный расчет – это документ, в соответствии с которым исполняется контракт, договор, простите. И а раз этот uh, документ влияет на исполнение договора, значит, вы его должны составить и разместить в ИИС. Поэтому считаю, что категорически нет, конечно же, мы не можем uh, такого участника отклонять. Можно ли по 223 можно покупать бушный товар? Разумеется, пожалуйста конечно, запрета на покупку БУ нет. Ну, Единственное, вы просто это указываете, потому что БУ предполагает наличие недостатков, которые вы должны допустить в, при поставке. Правильность формирования на МЦД не существует. То есть на данном этапе ну, есть, скажем, идеи по регламентации обязательности некой процедуры определения цены. Того, как эта цена должна определяться заказчиком и обосновываться им. Институт обоснования, он есть в 44-м законе, его хотят ввести и в 223-м законе тоже. Но опять же, в специфическом для 223-го закона варианте. Пока хотят обязать заказчиков прописывать в положениях закупке необходимость обоснования цены. Поэтому ответ на ваш вопрос, как правильно здесь 223-й закон не содержит. Это ваше положение закупки регламентирует то, как вы обосновываете, определяете цену. Если абстрагироваться от... Если абстрагироваться от, допустим, каких-то нюансов, которые могут содержаться в вашем положении, ну, я бы взял все же на НДС. Да, НДС. Чем больше вы туда включите расходов, тем больше у вас будет цена, тем больше она будет учитывать. Хотя на самом деле ориентирование на все три коммерческих предложения, почему нет? Почему нет? Вы берете и ориентируетесь на них. Можете ориентироваться на УСЭЛ, Пожалуйста. На самом деле тут вам предложили ту цену как значение, которое вы выплатите по результатам исполнения контракта договора. Понимаете? Вы его выплатите эту сумму. А здесь ну неважен режим налогообложения. Одному выплатить миллион, другому миллион, сто, третьему миллион двести. Вот исходите из этого. Поэтому в данном случае можно вполне взять господи, среднее арифметическое, посчитать и получить э, значение цены. Если еще раз говорю, абстрактироваться от содержания требований вашего положения, которые могут быть, э, могут быть. Ну, по, по оценке я говорил о том, что существует ряд практик, где-то там оценивается без НДС для того, чтобы привести к единому знаменателю. Вот у нас э, оценка без НДС осуществляется где-то, э, Устанавливаются требования к тому, как участник, не являющийся платящим НДС, должен этот, эту цену предлагать. Ну, на мой взгляд, все эти практики некорректны. То есть мы с вами должны оценивать э, поступившие нам предложения по той цене, которая указана в них, как, тот, как ту цену, которую мы выплатим участникам. Если, э, ну все на этом, то есть вот, вот, вот. 5 миллионов, 10 миллионов, мы их сравниваем. Все, неважно, где платящий, где не платящий, мы сравниваем эти цифры, эти числа. Опять же, вне зависимости от того, как, какой, какой налог в каждом предложении сидит. Э, таким образом. Имеет ли заказчик право разместить на любой план закупок, а уже позже разумеется? Разумеется однозначно. Нет, нет, нет, нет. У нас нет обязанности э, публиковать в плане закупок все закупки, которые мы хотим совершить. В 2021 году мы можем разместить нулевой план для того, чтобы соблюсти формальное требование по срокам. И в дальнейшем, когда мы планируем уже совершить конкретную закупку, мы вносим изменения в план э, закупок, предусматриваем эту нашу с вами закупку и э, ее осуществляем на, на основании вот добавленного. Поэтому тут, к счастью, законодатель в этой части нас не ограничивает жестко, что мы должны там все предусматривать, опять же, как это происходит в 44-м законе, здесь, пожалуйста, нулевой план, и потом его добавляйте. Более того, рекомендую, у нас же план закупок формируется на срок не менее года, ну, рекомендую его забабахать на 5 лет, если, еще раз повторюсь, в вашем положении не установлен иной срок. Вот 5 лет он у вас будет, в течение 5 лет вы не будете обвинены в том, что вы допускаете нарушение сроков размещения. Поэтому имейте в виду, что вот тут тоже 10 лет, пожалуйста, на 10 лет разместите и все. И потом добавляйте в каждом конкретном случае нужной закупки. Эти договор с поставщиком заключен до момента начала закупченого по 2 до 3 ФЗ, можно ли вносить в него изменения, изучать доп. соглашение на доп. объеме, изменения, спецификации без включения в план закупок, как единственный поставщик. Категорически не рекомендуется. Вот у вас договор заключен и вы должны его исполнить и по исполнению поставить точку. Любые ваши действия по продлению сроков этого договора, по увеличению объема, могут быть сочтены как уход от необходимости соблюдения 223 закона, сочтения закупки по 223 закону. Была такая практика у массы заказчиков, что они вот договоры на заключали в первом-последнем годе, когда для них 223 закон стал обязательным. Вот они там потом на 100 лет условных заключили. Но я не думаю, что это есть какой-то смысл больше, чем соблюдение 223-го закона. Поэтому вот так, так, так, такую практику не, не рекомендую, иначе вопросы к вам будут. Кто и как будет контролировать... Что там контролировать? ушло все это у меня. Кто и как будет контролировать... Исполнение заказчиком сроков вклада для СМП не более 15 рабочих дней. Ну, сам по себе этот вопрос не является самостоятельным каким-то предметом контроля. Это должно быть предусмотрено в проекте договора, как обязанность заказчика осуществлять закупки вот в этот срок. Если будет установлен иной срок, например, не более чем за 20 рабочих дней, за 30 рабочих дней и так далее, то участник закупки может это положение обжаловать, легко и не принуждено. Ну, в законе вот это значение, там нормативном акте вот это значение, постановление 1352, а у заказчика вот это значение, все, и контролирующий орган в 99 случаях из 99 встанет по сторону субъекта, участника закупки, да, субъекта малого среднего предпринимательства. В дальнейшем, если заказчик по факту нарушает этот срок, у участника появляется право требовать от него Уплата неустойки, пений, штрафов, предусмотренных договором. Поэтому таким образом. Так, дальше. Так, так, так, так, так, так, так, так. Что-то все ушло. «Может ли при формировании плана закупок закупка единственного поставщика ставить признак только для МСП? Включить данные закупки в расчет процентов при формировании отчета по закупному СП? Ну, формально запрета на осуществление закупок только конкурентными способами. МСПшек нет. И там ограничения. То же самое запрета на осуществление закупок у МСП шек у единственного поставщика. Хотя по каким-то признакам, да, по каким-то косвенным намекам, можно судить, что вот вот порядок 13.52 – распространяется, то не распространяется на единственного поставщика, потому что там предполагается, например, подача заявок на участие в данной закупке. Вот. Поэтому, собственно, тут вопрос такой интересный. Ну, если абстрагироваться, считаю, что не очень бы хотелось единственного поставщика включать. Хотя, еще раз повторюсь, формально запрета на это нет. Но при единственных поставщиках заявки, например, не подаются. Поэтому вот. Ну Можно, но осторожно, скажем так. Давайте таким образом на этот вопрос ответим. Можно только осторожно, потому что есть, есть другие точки зрения, что только, только не единственный поставщик, только процедуры, предполагающие подачу заявок. Ну, конкурентные, в основном, должны быть. Соответственно, с пунктом второй части 4.1, информация так, по положению срок исполнения договора считается дня полного исполнения. Но есть позиция, что да, есть такая достаточно распространенная позиция, что она еще там из 194 закона пришла, что со дня исполнения считается день, когда договор, ну, контракты там, договор считается исполнен. Он считается исполненным при соблюдении двух условий совокупности. Все обязательства исполнены, и самое главное произошла оплата. То есть до того, как оплата прошла, до, до того, как, извините, оплата не прошла, то есть договор-то не исполнен. У нас же до сих пор обязательства существует по оплате. То же самое с основным поставщиком. Если копеечка им не поставлена, нам ручка из миллиона ручек, вот одну он забыл нам поставить. Все, договор пока не исполнен. Оснований для внесения сведений нет. Есть такая позиция, но, опять же, поймите одну простую мысль, коллеги. У нас есть 44 ФЗ, и фасы, они в основном трактуют норму по 44 фазы. И они как-то очень... очень так нежно относятся ко всему этому, поэтому не исключена судьба, что они будут трактовать данную норму с точки зрения того, что нужно... Пошагово все это размещать, поэтому вот рекомендуется все это пошагово, тем более, что если вы пошагово все это разместите, то, разумеется, нарушений со стороны, со стороны вашей не будет. Но, скажем так, вот отвечая на вот вопрос, да, практика, она такая существует. Так. Вот, поэтому имейте это в виду, что могут возникать вопросы. Обязательно ли применение ПП-925? Конечно, обязательно. Без него нам с вами никуда. Но, как я уже сказал, применение 925-го постановления, очень интересно. Так, можем ли мы к критериях дать 50% за наличие дилерских сертификатов или письма от представителей гарантирующего поставку для защиты от контрафактной продукции? Ну, обеспечение обеспечение, точнее, установление каких-то значимостей, показателей, оно, наверное, с вами не регламентируется в 223 законе, поэтому формально, да, формально вам никто не запрещает устанавливать но тут будут на самом деле не требования, например, да, а, а, да, прошу прощения, по критериях. То есть вы можете, да, взять, например, там, цене там 5% поставить, условно говоря, сколько-то поставить э, квалификационным критериям, и один из которых, пожалуйста. То есть в данном случае, э, в принципе, с точки зрения 223 закона, это допускается. Да, ну и вы объясняете, что у вас есть вот это вот чудное... «Свобода по э, защите от контрафакта». Пожалуйста, с точки зрения... Если да, отстроить его закон, это не будет нарушением. Если нельзя установить публикационные требования по СМП, как тогда установить, например, при, при закупке услуг вооруженной охране требование наличия, например, минимум пяти охранников в штате, имеющих лицензии на оружие? Если это оставить только в договоре, не отклонять заявки без подтверждения необходимого количества специалистов, то до заключения договора исполнитель не успеет получить необходимые нам лицензии на оружие на таких охранников. Но ты его, его проблемы. Нас с вами, проблемы участников по соблюдению наших требований не установлены. Поэтому тут как бы это вопрос исполнения. На 2021 год не разместили инновационный план. Можно ли разместить его сейчас, мы уже не можно, а нужно. И не на 2021 год, а на 5 до 7 лет. Обязательно размещайте. Спецодежда в план закупок носим количество единиц измерения. Одна условная единица. Спецификации разные единицы измерений штуки. Ну, можно. Практика идет по такому пути. на условная единица. Пожалуйста. Пожалуйста. То есть это в настоящее время, скажем так, по этому... По поводу проблемы заказчиков я, по крайней мере, не встречал, что вот, нарушение планов, пожалуйста, можно приобрести товар бывшего употребления из размещения конкретной закупки, а только включить в вот что? Но ну, если тут дело не в бывшем употреблении товаре, да, а, а в основаниях для закупки, то есть, сам по себе бывшись в употреблении товара или не бывшись употребление товара ни на что не влияет на возможность осуществления соответствующей закупки. Если вашим вашем положении допускается такая закупка, пожалуйста, конечно, ничего не Вопрос о пролонгации договоров. Обязана перед перезаключать на новую сокность договора, прописано автопролонгация или нет. Получается, надо так. Ну, смотрите, по поводу пролонгации. Классика жанра. Считается, что пролонгация – это… Вот, по поводу, кстати, пролонгации. На самом деле, впервые вопрос… Вот, как оценивать, да, 223 закон, ни гражданский кодекс, ни какой бы то ни было другой нормативный акт не регламентирует вообще понятие пролонгации. Это нет понятия. Но впервые, впервые вопрос пролонгации встал, когда речь шла о аренде, причем аренде недвижимого имущества. Там была проблема в том, что если договор аренды заключен на срок не менее года, то он подлежит госрегистрации. А если он заключен на срок менее года, то не подлежит. А вот есть заказчик, ну там я не знаю, арендодатель или арендатор, которые заключили э, договор на, на аренду да, на 5 месяцев. Там прописана общая пролонгация, вот они пролонгировали. Этот договор, никто не заявил, он прологал еще, еще на 5 месяцев, потом еще на пять месяцев. И стало просто его регистрации. Он же, зарегистр... он же там суммарно срок его действия превышает год, В какой момент он должен быть зарегистрирован, если он должен быть зарегистрирован вообще. И вот не помню там, Северокавкасский штульный, арбитражный суд, выдал как раз решение, которое стало концептуальным. И он сказал: что, ребят, пролонгация любого договора. Аренда в том числе, не является продлением срока действия старого договора. Это означает, что каждый раз заключается новый договор. Вот каждый акт пролонгации означает новый договор. И отсюда, отвечая на ваш вопрос, пролонгация как способ заключения договора у единственного поставщика, в принципе, допускается. Вопросов нет. Будь то договор аренды или договор на оказание там, телефонных услуг или еще каких-то. Пожалуйста, заключайте, без проблем. Пролонгируйте. Но вы должны относиться к вот этому пролонгационному договору как к новому. У вас с 1 января 2021 года не продолжает действовать старый договор, заключенный на 2020 год, а у вас начинает действовать новый договор, пускаясь до тех же условиях, но вот на 2021 год. Отсюда у вас возникают все соответствующие заключению нового договора обязанности. То есть, а, это должно быть предусмотрено вашим положением о закупке. Ну То есть, по общему правилу, если вы заключили конкурентную закупку, да, провели конкурентную закупку, то пролонгировать договор по результатам конкурентной закупки некорректно. Или же, допустим, ну то есть вот у вас это, это должно соответствовать вашему положению закупки. Во-вторых, у вас должно быть это запланировано, если там э, это, закупка подлежит отражению в плане закупки, то у вас это, это должно быть отражено в плане, причем на 2021 год, чтобы вы вот таким образом с 1 мая заключаете договор на новый срок. Плюс у вас должна быть отражена э, заключение этого договора, ну вот, пролонгационное, оно должно быть отражено во всех предусмотренных 223 законом отчетности, то есть отчет, о закупки единственного поставщика до 10 числа, там, все закупки до 10 числа плюс реестр договоров, заново в этот договор должны внести, как договор заключенный на новый срок. Вот. Поэтому, пожалуйста, сам по себе факт или акт пролонгации как способ заключения договора ничему не противоречит, более того, он нормальный, то есть тут как бы никаких моментов не возникает. Но при этом вы не должны, соблюд... вы должны относиться к этому пролонгированному договору как к новому договору с обязательностью исполнения всех вот этих публичных обязанностей по размещению информации. Это главное. Влияет значительно на цену, запятая в разы. Это к какому моменту, к какому вопросу, если возможно, пояснить? Потому что я, честно говоря, не знаю, как на это ответить. Если договор указан тарифы, количество неизвестно. Как правильно оформить общую цену договора? Ну, формально действующие, действующие законодательства два, два, три ФЗ. Не не обязывает нас, точнее, не запрещает нам с вами заключение так называемых ну, рамочных договоров. То есть договоров, которые предполагают... ну Я, я думаю, что вы имеете в виду про электроэнергию, да, Сергей? Или я? Вот вопрос ваш. Но я отвечу в общем. То есть сам по себе 223 закон не запрещает нам с вами заключение рамочных договоров. Пожалуйста. Тут никаких вопросов нет. То есть рамочных договоров, которые не предполагают указания объема. То есть там есть, там есть там есть ассортимент, то есть указание того, что мы покупаем по данному договору и стоимость за единицу каждого наименования и обязанность условно... Поставщика по заявке от заказчика поставлять то из ассортимента и в том количестве, которое определено в этой заявке. С точки зрения 223 закона договоры нормальный, их можно заключать без проблем. Но Единственное, там, конечно, возникают моменты, связанные с незавершенностью этого договора. Дело в том, что такой рамочный договор, он не считается полноценным договором, потому что договор должен содержать все существенные условия. А, в том числе объем. А у нас объема нет, значит договора нет. А договор у нас появляется тогда, когда заказчик направляет заявку участнику. Вот, вот тогда там мы указываем объем. И вот у нас, собственно, все схлопывается. Вот у нас договор появляется. И сколько заявок направил заказчик участнику, вот столько договоров у нас появляется. И каждая заявка считается отдельным договором. И подлежит отражению в соответствующих реестрах, в соответствующих отчетах которая ведет заказчик. Ну и в зависимости от объема указанного заявки, там извещение размещается, есть не размещается в ЕИС, там сведения о договоре, там, включается, не включается там куда-то, пожалуйста, там, конкурентная процедура может быть там, предусмотрена, там, допустим, ну и так далее. То есть иными словами, э, иными словами в данном случае, э, ну общая цена, на. Но она не определяется в данном случае, она определяется именно применительно каждому договору как стоимость заявки. Но, допустим, часто в таких договорах ставится предельная все-таки величина расходов по данному договору, которые мы с вами переплюнуть не можем. Миллиард, допустим. Вот миллиард – это цена договора, пожалуйста. Если нет, то тогда она не определяется. Сейчас, раз что у нас нет, у нас нет договора, он у, не, у нас не полноценный. Когда заявка появляется, там определяется, вот тогда у нас цена и появляется. Дальше. Если мы в своем положении указали сумму закупок единственного поставщика до 3 миллионов, будет ли это нарушение? Здесь 23 закона. Смотрите, как я уже говорил, вот по поводу закупок единственного поставщика, вот у нас есть... Полное усмотрение заказчиков в прописывании условий да, или основания закупки единственного поставщика. Поэтому мы можем предусмотреть в том числе закупки вот этого малого объема до 3 миллионов. Вот смотрите, Александра и коллеги, если, допустим, мы с вами говорим о... Ну, наша с вами у нас должно быть положение закупки. Так вот, в соответствии с действующим законодательством может быть три варианта развития событий. Мы сами утверждаем положение, либо мы присоединяемся к положению головной организации. Если, допустим, мы являемся дочерней организацией или внучатой организации, некоего, так сказать, вертикально интегрированном холдинге, допустим, какой-нибудь. И, наконец, третий вариант существует: в отношении нас нашим учредителям издается типовое положение на основании которого мы разрабатываем собственное положение. Вот эти три варианта существуют. Так вот, возвращаясь к принципам, вы должны прописывать основания для осуществления закупок у единственного поставщика таким образом, чтобы не ограничивать конкуренцию. Так вот, в том числе у вас не должны быть возможными все закупки у единственного поставщика. Этого не должно быть. И в этой связи вы должны установить вот это ограничение таким образом, чтобы ну, не дать себе излишних, избыточных возможностей. Вот на мой взгляд, 3 миллиона это избыточное число, 3 миллиона это много. А лучше ориентироваться на значение, которое аналогичное содержится в пункте 4 части 1 статьи 93 44 закона. Там аналогичная норма закупки до 600 тысяч. Лучше всего использовать как ориентир. 3 миллиона, еще раз повторюсь, завышенная цена. Но если это 3 миллиона указано в типовом положении, на основании которого вы должны разработать собственное положение, например, ваш учредитель, это 3 миллиона поставил. Вопрос-то не к вам, вопрос -то тогда будет к учредителю, потому что вы разрабатываете типовое положение, вы разрабатываете собственное положение и типовым. Вот. И А там 3 миллиона стоит, значит, какие у вас варианты? Вы согласны с этими 3 миллионами. Поэтому тут не к вам вопросы. То же самое, если вы присоединяетесь к положению своего, своей бабушки там или мамы. Да, тут тоже не вы поставили, вы, вы согласились с этим, у вас не было выбора. А если выбор есть, тогда срочно меняйте 3 миллиона на 600 тысяч. Моему Дальше. Закупка БУ. Виктория, можно подробнее ваш вопрос? Я просто ну, не соотношу. А товар БУ бывшего употребления, думаю, это бюджетное учреждение. Я уже сказал, что это возможно, возможно, если, если это соответствует вашему положению. Сам по себе факт бывшего в употребления товара не влияет на возможность невозможность его закупки. Нет, пожалуйста. Если в вашем договоре это все прописано, вы ну, допускаете, что по умолчанию товар должен быть новым, но все же, то есть не бывшее употребление, не восстановленный, не прошедший капитальный восстановительный новый вид ремонта, И, но в принципе ничто не запрещает вам допускать поставку, Был. ради бога, пожалуйста, конечно же. Ежемесячный отчет. Какую сумму указывать? Если вы говорите о вот этих рамочных договорах, то вы указываете в этом ежемесячном отчете. Вы указываете, договор... отражению подлежит этот договор в месяц, когда вы направили заявку. Ну, соответственно, вот вы заключили рамочный договор в январе. Вот за январь вы ничего не пишете. В марте, заметьте, да, только в марте вы направили заявку на 50 тысяч. Вот за март один договор на 50 тысяч. В апреле два, две заявки на 50, а на 70 тысяч. Вот у вас уже 120 тысяч, два договора подлежит. То есть вы отражаете в ежемесячном отчете 10 числа договор по каждой заявке. Каждая каждой заявке у вас отдельный договор с указанием там стоимости. И вот вы таким образом отражаете. А первоначальный вот этот вот рамочный договор, вы его нигде не отражаете. Но если у вас появляется некий лимит расходов, то есть вы по этому договору можете приобретать товар на сумму не превышающую 500 тысяч. Вот эти 500 тысяч вы отражаете за январь, потому что у вас объем здесь есть. Несмотря, неважно, не кстати, сколько вы выберете, абсолютно неважно. Важно здесь именно по заключению договора. Так, заключаем договор у единственного поставщика купли-продажи. Ориентировочный царь ориентировочный объем. После исполнения необходимо ли вносить изменения ценный объем в сведении, размещенного реестре договоров? Я думаю, что нет. Нет. Здесь, здесь однозначно нет, потому что вы не отража, вы, ну, вы отражаете исполнение, то есть вы показываете по исполнению, сколько вы исполнили, сколько вы получили, сколько вы оплатили. То, что, допустим, у вас. Что-то недовыбрано, но это ничего страшного, ничего не надо у вас уменьшать, поэтому в данном случае, пожалуйста, пожалуйста, менять не нужно, а вот в рамках исполнения вы все отражаете. Можно ли купить товар до 100 тысяч единиц поставщика в аукционный перечень? Ну, не в аукционный тут, в данном случае, я думаю, а в перечень закупок 616-е постановление, единственный Электронной закупки, да, конечно, пожалуйста, вот эта вот обязанность проведения электронных, это если конкурентная процедура у нас проводится, если у единственного поставщика, пожалуйста, до 100 тысяч закупайте. Если вы имеете в виду аукционный перечень в своем положении, это уже, извините, вопрос вашего положения, если только аукцион, значит только аукцион, независимо от цены, а если допускается, пожалуйста, но если 616-е, то можно без ограничений. Рад, что рад, помогаю. Допускается ли в плане закупок части объема, указать, невозможно определить объем? Да, если невозможно определить объем, пожалуйста, указывайте эту информацию. Планируем закупать материалы для пополнения аварийного запаса. Что это на позициях? Как в плане закупок указать у КПД 2? По всем позициям расписывать. Ну, нет, обычно, обычно прописывается некое что-то такое глобальное. Либо вы, если невозможно, допустим, объединить в один КПД то обычно берут самый такой ну, крупный и к нему все присваивается. На самом деле в 223 законе вот эта вот классификация КПД-2 на такого вот уж скрупулезного значения, как 44, не имеет. Там это в 44, там от правильности указания КПД-2 может все зависеть, на самом деле. Здесь не особо, поэтому часто выбирают либо один, либо какой-то основной вид, либо самый крупный по стоимости, например. Так. Дальше что у нас? как-то мы с вами да? да, да. Считается ли в 40-м договоре закупа по 3 сумма выплаченных штрафов и пение взысканий по исполнительным листам? Это вы выплачиваете по исполнительным листам. По договорам, насколько я понимаю. Так. Ну, надо смотреть режим этих сумм, надо смотреть режим этих стоимости. Если, если сами по себе то, как они взыскиваются, конечно, суммы не влияет на включение и не включение совокупного годового объема закупок, а входит их предмет, их, их, их суть. да, Если это суммы, которые вы обязаны выплатить по договору, тогда, да, конечно, они входят в совокупный годовый объем закупок. По Хотя понятие совокупного годового объема закупок действующие законодательства по 2.2.3 не содержит. поэтому у вас могут быть свои нюансы его определения, допустим. Но да, эти суммы выплачиваем вами по договору, поэтому по идее да. Но еще раз повторюсь, нюансы могут быть установлены вашим положением. Если план закупок разместил договор с марта 20 по 31 первого декабря года, насколько я понимаю, да, на 400 тысяч, но сумма не свой. приходит на 21 год по исполнению. Ничего, если я первоначально указал период марта декабря 2020 года, могу продолжать в 21 году. Ну, исполнять-то можете, давайте разграничим планы и факт исполнения. Вот в планах, собственно, тут ничего изменять не нужно, а вот что касается самого договора, то в него... Опять же, здесь надо смотреть, если вы в него вносите изменения, пролонгируя его действие на 2021 год, да, то надо смотреть возможность совершения подобного действия в соответствии с вашим положением. Потому что э, изменение сроков действия договора, оно, э, оно предполагает внесение в него изменений. То есть вы же не просто так меняете срок. Да, вы его, пролон... вы его Здесь не будет пролонгации, на самом деле, здесь не будет пролонгации. Здесь будет продление срока. Это другое, на самом деле. Тут есть разница. Вы его продлеваете. Срок. Ну а каким образом? Не внося изменения в, в ваш договор с дополнительным соглашением. Если это возможно с точки зрения вашего положения, пожалуйста, если невозможно, значит, какой-то другой механизм используйте. По факту исполнять, ну, можно по факту, закрыть глаза, но тогда возникает вопрос о нарушении обязательств, потому что исполнение должно быть завершено до 31 декабря, но продлевается там, на январь-февраль, что может быть свидетельствовать, например, о нарушении обязательств стороны нашего поставщика при вашего и так далее. Допускает, так, ну уже ответил, невозможно, да, допускается, так, позиция, что-то я уже ответил, аренда, вот по аренде такой интересный вопрос, э, дискуссии, ну я э, в силу, что-то мы с вами увлеклись, не буду я излагать дис, дискуссию, есть позиции, что не, аренда не, не, не, не подходит по 223, э, я считаю, что лучше соблюдать 223, тем более, что у вас в вашем положении могут быть особенности именно заключения договоров аренды, Вы пропишите их там. Но еще раз повторюсь, есть точки зрения, я в свое время тоже придерживался, что аренда – это не закупка товара, это не закупка работ и не закупка услуг. А у нас 2.2.3 – это закон, регламентирующий закупку товара, работы, услуги отдельными видами юридических лиц. Поэтому, допустим, можно встретить позицию, что аренда, в том числе, например, лизинг, да, финансовая аренда, она под 223 ФЗ не подпадает. Но я все же рекомендую лучше включить, потому что если вы включите, то тогда сторон контролирующих органов вам будет меньше вопросов. То есть их вообще не будет. А если вы не включите, тогда какие-то моменты вам будут сдаваться с учетом в том числе того, что вы тратите деньги. Свои, например. Да, поэтому тут рекомендую все же соблюдать. Так, планируем. Да, ну вот я уже Наталье ответил, Ивановой. Берете либо основную позицию, либо позицию, ну, да, либо основную, например, позицию берете и указываете так, больше я ничего не пропустил, надеюсь. Так, ну что ж, коллеги, у нас с вами осталось еще несколько интересных вопросов, но боюсь, что мы их с вами не успеем. Ставим, наверное, до следующего семинара. Будет повод еще встретиться. А, ну, по дроблению, в том числе, актуальный очень вопрос, коллеги. Что такое дробление закупок? Вот, Обратите на это внимание. Это вопрос, который касается... 200, именно закупок малого объема единственного поставщика. Вот у нас с вами стоит 5, 500 тысяч, да, цена договора. И у нас есть потребность в ремонте здания, например, на сумму в 5 миллионов. По идее мы должны провести конкурентную процедуру определения поставщика. Электронный аукцион. Например. Но нам с вами это делать лениво, поэтому мы открываем ваше положение, видим до 500 тысяч вместо одного электронного аукциона заключаем 10 договоров по 500 тысяч на ремонт отдельных частей нашего здания. Суммарно потребность у нас едина, но вот мы ее разбили между 10 договорами. Нарушение, категорическое нарушение, то есть вот по поводу дробления сейчас много. Я на самом деле, кстати, не понимаю, зачем все это нужно, зачем законодатель, ну или там практике, да, на практике очень много внимания этому дроблению уделяется, но в общем считается, что когда мы э -э -э -э Занимаемся этим дроблением, то мы уходим от необходимости, а, соблюдения э, конкуренции, иногда, если вообще до 100 тысяч дробим, необходимости размещения информации о договорах в реестре договоров, в, в ИИС. То есть это на самом деле рассматривается как уход от обязанностей нашей соблюдения публичных обязанностей. Поэтому не рекомендуется дробить, обращайте на это очень пристальное внимание. Э, вашей потребности всегда должен состоять один договор. Вот. Если вы там делаете из одного, из чего-то одного 10, ну, сразу, сразу, сразу однозначно у вас могут быть моменты. Вот, поэтому советую все же тоже на это обращать внимание. Дробление иметь в виду. Так, ну что ж, коллеги, ну что ж, коллеги, время наше. К сожалению, подходит к концу. Очень интересный вебинар у нас получился, благодаря вашим вопросам, в первую очередь. Если есть еще вопросы, задавайте, я готов, давайте обсудим, может быть, что-нибудь еще у вас наболело. Какие-то, может быть, как говорят маркетологи, боли есть, вот страдания, переживания по этому поводу. Может быть, что-то интересное в вашей практике возникло. Если, если нет, тогда я э, ну, поздравляю вас с прошедшими праздниками всеми, э, желаю успехов в вашей закупочной деятельности, никаких штрафов, чтобы вам не было, поменьше проверок, побольше, так сказать, ответов, которые вы можете дать, э, собственно, таким образом. Так, где-то еще какие-то вопросы появились? Ну, кого-то постановились 13. Я не понимаю, о чем идет речь. Так. Ага. Ну что ж, тогда успехов. Спасибо за внимание. Напоминаю, что вебинары Академии ОТС они регулярно проходят. Поэтому не прощаюсь. А говорю до свидания. Успехов.